тестирование дисплейных модулей для айфона вот стандартный китайский оригинальный в кавычках модуль чем он оригинальный? тем что он самый дешевый в производстве чем... абсолютно точно чем отличается от оригинала на самом деле? отличается от оригинала он и подсветкой и рамкой и стеклом и фактически здесь имеется внутри оригинального только матрица сенсором, да и все все остальное здесь уже абсолютно заменено. Скажем так. Вот. То есть оригинал он только по матрице. Оригинал по матрице, да. То есть это избавляет от возможности какого-либо брака в будущем, да, то есть использования его. То есть, а так в принципе. То есть, когда вы берете такой дисплей, сразу становится понятно, что в дальнейшем он будет также работать стабильно. Вот и все, в принципе. Ну и цветность у него довольно неплохая. Хотя вот эта подсветка, на самом деле, немножко это или, за... или из заставки, или из-за заставки. Нет. Угу. Ну вот, допустим, белый. Но по ощущениям подсветка... Сневатая. Ну, в общем, здесь поляризатор какой-то не особо хороший. Да, и глаза лезут, ну да, это, это не белый цвет, это не белый. цвет непонятно чего, и я вижу точку. <пишут> она находится здесь на камере, скорее всего, не будет видно, но она здесь имеется. Вот, ну то есть это, самый дешевый, это самая дешевая переклейка, скажем так. На на на Шестерочка, она такого же качества абсолютно тоже, то есть заменена посветственная. Яблочка нету. Яблочка нету. И... Стекло здесь не алиофобное стоит. Даже забыли сетку поставить. И канифоль и... видно. Да, абсолютно, да, забыли заклеить. Сказали, у нас есть вот Мы такие, ну мы рады. Да. Такое качество не очень. Ну да. То есть, Ладно, пойдем, пойдем дальше. Да. Ну, как понимаем, нам тут китаец достал что-то из заначки. И видно, что дисплей то хороший. Соченький цвет сразу. И подсветочка неплохая. Что это у нас такое? Да Это, это получше. Товарищ технический специалист. И стеклышко уже с яблочком замазанным. И сеточки все на месте. Ну что ж он нам сразу не достал такое? А -а -а -а. Нехороший человек. И рамочка вроде не... Нет, нет, нет, нет, нет. Это пленочка. сейчас с ним посмотрим. Ну рамочка не самая лучшая, но хорошая. 3Dшка работает. Работает. То есть. Попроси, качество хорошее, он сразу хорошее. Уже дали хорошее, да. И как вы оцените этот дисплей? Ну, 4,5 с 5. из типа, и подушечка. Подсветка минина. То есть матрица оригинальная, но мельная, с качественной подсветкой Да. Аккуратненько открыть, посмотреть, что там QR Хотя, с виду оригинальная С виду оригинальная Ну, действительно хороший дисплей, скажем так Действительно хороший так, хорошая переклейка Включаем дисплейчик Ну, да. вроде нормально даже я не пойму, это пленка у него такая или, или ну, это... мутноватая что-то есть. А, это пленка Пленка, такая, пленка мутная. Не, хороший дисплей. Цветность хорошая. Пленка крутая. Где он такую взял? Я тоже такую хочу. Зернит. Зернит и мутность. Полоски, полосочки, полосочки. Вообще супер. Слушай, от оригинала не отличить. Особенно такой пленкой кажется лучше оригинала. Класс. Вот, вот, вот, вот это... А, а ну. Вот это качество. Оставлю, оставлю свои отпечатки. Да, да. Со всей ответственностью заявляю, что точек скорее всего нет. Ну все, тогда это главное. Хотя, хотя, хотя... На сером лучше, мне так Да не, не, не все на сером видно. Н Есть... У этого модуля брак. О, ну, вот он. Да не вы делаете? не просто... Да не просто... Да не просто... Да что в этом модуле стоит? Вот следы у нас флюса. Ну это норма. Это норма. Без этого никак. Да. Подсветку просто могли менять, но это такая же оригинальная подсветка. Подсветку могли менять, потому что старая могла быть с водой или еще с чем-то. Такая же оригинальная снятая просто ее перекинули на этот модуль. Оригинальные подсветки, кстати, тоже продаются. И... В довольно больших количествах их можно купить. То есть они абсолютно как новые, такие же оригинальные. Просто сняты с модулей с разбитых. Вот и все. С тех, которые уже нельзя восстановить. Здесь модерей много, хватит на всех. В Китае большой. Китай вот. большой, все ходят с айфонами, все их разбивают. Поэтому дисплеев недостатка не имеется. Действительно, хватит на всех. Заклеим это все аккуратненько обратно. Подушечки на месте на месте как, как было ну, даже сказать нечего в принципе да хорошая модель действительно только на шестерку только на шестерку поменять. этот Шестер. они тоже с разных заводов бывают у этого на маркировка такая а эту маркировка вот такая Главное яблочко. главная яблочка но при этом вот эта маркировка всегда да. мне казалась довольно странной ну, это тоже оригинальный модуль, все в порядке, но она странная, потому что она размытая. И краска немножко другая. Здесь да, здесь более четкая. Ну, такие модули выпускались раньше, насколько я знаю. Такие начали выпускаться. За Чуть засветом. Это, когда происходят вот такие вещи, это плохо припаянная подсветка. Плохо припаянная подсветка, либо бракованная, бразное, <Закрыв noise> парадным <Закрыв noise> бывает. Как же мы делаем Все маркировочки, <Перез> дозрительный шлейф. Мне конечно, уже все шлифы кажутся подозрительными. но Сколько ты шлейф увидел в своей жизни, товарищ. Проверяющий. Так, да, ну что же. Вроде ничего. Так. похоже на что-то, да. Мы посмотрим, есть там точки. Тачку подсоединил. Здесь проверочная, может быть, не особо в порядке. С этим все в порядке сейчас точнее проверим везде ли работает здесь бы нам пригодилась супер удобная коробочка Это выглядит я думаю. Не Это получше? То есть, это стеклушка получше, да? То есть, телефонное покрытие не везде. Чуть не то А, это пленка такая. Mm -hmm. Но у него яркость как будто поменьше. Находишь, не находишь? Окей, окей. No okay, okay. yeah. Либо у меня уже пальцы очистились, либо здесь меньше остается опять на этом дисплее. Это что такое, биты пиксель? Где? Нет А вот это? Нет. это пятнышко просто, это пыль А, пыль? Это пыль а -а -а. Поэтому а -а -а. и хочется, чтобы стекла были Хорошие? Лучше, да, хорошие, потому что у них пыль оседает И это в шестерка соносе, особенно на белых тонах а -а -а. Да, это обычная шестерка Хорошего качества Как бы не оригинал, оригинал именно Чуть-чуть опять не хватает, мы еще не нашли идеальный дисплей, но мы найдем ее куда нибудь выищем, когда. да.